Всем привет, дорогие друзья, и с вами Макс Плюс 500. и в этом видеообзоре я вам покажу, как устанавливать скин на Майнкрафт любой версии. Так, заходим в Майнкрафт. Нажимаем Entergame. ждем. Запускаем любой мир. Как вы видите, сейчас я играю каким-то лавовым человечком. Так, закрываем Minecraft. Открываем браузер. Ссылку на этот сайт я скину вам в описании. Так, так, так, так. Открываем этот сайтик. Извиняюсь, я не тот сайт открыл. Так, открываем вот этот вот сайт. Сейчас подождем чуть-чуть. Вот этот сайт. скин который вам больше нравится к примеру вот этот Или даже если мы наведем на него мышкой, мы увидим надпись. На нем надпись ⁇ Год ⁇ по нику мы и будем менять скин вводим я этот ник в таб в, в них Майнкрафта ввели нажимаем Enter Game. мир как вы видите теперь я не храню лавовым человечком а какой то белой обезьяной И сейчас я вам покажу как устанавливать текстур пак на майнкрафт любой версии Заходим в настройки в пакет текстур открыть папку с текстурами Откуда скачивать текстуры я вам покажу открываем снова браузер. для майнкрафт выбираем свой майнкрафт я выберу текстуру как бы разрешением 265 256 бит к примеру вот этот только так как скачивать мне не очень охота я вам покажу как его установить ну к примеру нажимаем скачать сначала его открываем наверное видели где там была такая эта штучка где наж надо нажать скачать вот вот написано скачать сайта я этого делать не буду я вам покажу как установить текстур папки вот это текстур папки из майнкрафта вот. нажимаем вырезать это вам не надо делать к примеру закрываем открываем майнкрафт Enter game. Открываем пакеты текстур. Ту, уж, ну, как бы, ту папку, которую вы скачали, нужно кинуть в папку вот в эту папку с текстурой Майнкрафта. Если вам это, ну, как бы не подошло, вы ищите другие текстурпаки. И с вами был Макс Плюс 1500. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока!